Приветствую всех подписчиков сообщества Мой Компьютер. У микрофона хомишь и сегодня мы постараемся собрать игровой ПК за 30 тысяч рублей. Начнем с того, что игровая сборка это растяжимое понятие. Есть те, кто могут играть в 720p с минимальными настройками при 20 fps и считать, что это игровой компьютер. А кому-то и GTX 1080 Ti мало, потому что 60 fps при 4к не получается и есть проседы до 50. 5. поэтому какую-то конкретику сформировать не так уж и просто однако у нас есть определенные критерии компьютер рассчитанный под full hd разрешение для игры в новинки на средних настройках с частотой кадров не меньше 30 почему критерии именно такие все просто full hd на данный момент является самым массовым разрешением в steam его используют более 60 всех игроков средние настройки берутся из-за того, что зачастую низкие превращают современную игру в ужас из нулевых, а вот средние обычно дают возможность насладиться графикой, пусть и не в полную силу. А что же касательно 30 FPS, я думаю все догадались, консольчики без проблем проходят игры именно с такой частотой кадров, и их все устраивает, при том что настройки самой графики значительно хуже средних на ПК, так что 30 FPS для новинок более чем достаточно. А вот и в онлайн проектах и всяких условно бесплатных На нашем предположительном ПК мы получим не менее 60 Важное примечание В таком сегменте зачастую крайне развита покупка БУ комплектующих В том числе из AliExpress. Подобные решения стоит принимать только на свой страх и риск Мы же в свою очередь будем собирать только из сертифицированных комплектующих В крупных российских магазинах Дабы каждый из желающих без каких либо проблем смог собрать себе подобный ПК и в случае чего обратиться по гарантии и прежде чем после такого затяжного вступления перейти к сборке ПК рекомендую каждому подписаться на данный канал и нажать на колокольчик дабы не пропускать следующие видеоролики Начнем с процессора, и тут я думаю многие ожидали увидеть интеловский гиперпень, который еще буквально полгода назад со своими двумя ядрами и четырьмя потоками казался неплохим решением для базового игрового ПК. Сегодня же ситуация сильно изменилась, процессоры синих сильно поднялись в цене, и например сейчас такой пенек продается грубо говоря по той же стоимости что на старте стоил четырехядерный ядерный i3 8100. Помимо этого сама по себе игровая индустрия сильно изменилась. Игры стали оптимизировать под 4, 8 и даже 16 ядерные процессоры, за счет чего двух ядер стало серьезно не хватать. И к примеру в том же Assassin's Creed Odyssey наш гиперпень зачастую фризит, вследствие чего можно заявить, эра двух ядерных процессоров подходит к концу. И под минималки для нынешних новинок требуется минимум 4 полноценных ядра. Естественно, какой-либо и третий мы не рассматриваем. Их стоимость на сегодняшний день запредельна, поэтому нужно посмотреть на решение от красных. Изначально в глаза бросается старенький FX8320, стоимость которого в среднем половиной тысяч рублей. За счет чего такое решение кажется интересным. Все-таки 8 ядер и хороший разгонный потенциал. Но, как всегда, имеются большие но. В первую очередь нужна серьезная и дорогая математика. Также потребуется хорошее охлаждение и что самое печальное, а М3 Socket сокет совершенно не перспективен и не имеет возможности дальнейшего апгрейда, так еще и память используется DDR. 3. Так что, увы, FX пора на покой. А вот нам, дабы иметь перспективу апгрейда и в целом получить куда более современное и удачное решение, стоит остановиться на третьем райзене. И тут возникает вопрос, брать 1200 за 6500 рублей или же 2200G за 8500? Отличия между ними незначительные и главная разница это самая приписка G, что означает графика которая в целом неплохая и выдает уровень примерно 1030, чего хватит для онлайн-игрушек вроде DotA и CSGO, но под новинки совсем не подходит, поэтому мы не будем переплачивать и остановимся на Ryzen 3200. Далее охлаждение и здесь тоже все просто. Переплачивать 500 рублей за боксовую версию мы не будем. Процессор с припоем мы совсем не горячий, поэтому можно взять самый обыкновенный DeepCool CK AM 209. Его стоимость в районе 250 рублей и это решение нам подходит. Теперь перейдем к материнской плате и здесь все просто. Берем самую дешевую. Да, это будет A320 чипсет. Да, там не будет разгона процессора, и увы, такова плата за дешевизну. Переплачивать около 1000 рублей, дабы получить в некоторых играх прибавку в 5-10 кадров, это точно не наш выбор. Мы рассчитываем все-таки на 30 FPS, а на 60 у нас просто нет бюджета. Самое приятное то, что даже дешевый чипсет позволяет разогнать оперативку, что для райзенов действительно важно, ибо внутренняя шина, связывающая два кристалла, как раз таки привязана к частоте оперативной памяти. А что же касается остальных характеристик, они в целом не важны Даже два слота под оперативку будет более чем достаточно А вот камнем преткновения всей сборки становится видеокарта Идеальным вариантом была бы 1050 Ti за примерно 11-12 тысяч Но нам подойдет и обычная 1050 за примерно 9-10 тысяч Которая исходя из тестов во всех играх может дать 30 кадров на средних настройках при Full HD разрешении и наш критерий без проблем соблюдается Ну или на крайняк можно было бы взять обновленную 1050 на 3 гигабайта Которая показывает себя чуть лучше, чем обычная, но не дотягивается до тяйки Если же посмотреть на предложение от AMD, можно было бы задуматься об RX 560 Но, к сожалению, ее производительности уже не хватает В том же Assassin's Creed Origins на средних настройках при Full HD будет около 22-24 кадров и даже разгон тут не особо спасает. Ну а про какую-то 550-ку даже и говорить нет смысла. Так что наш выбор либо обычная 1050, либо ее трехгиговая версия. Теперь оперативная память и накопитель. Тут в принципе все очевидно. 8 гигабайт уже стали минимумом для тяжелых игр. И да, временами придется закрывать все фоновые задачи, прежде чем зайти в игру Но все же, это именно тот объем, с которым можно играть абсолютно во все Разумеется, нам нужен двухканальный режим, так что стоит взять две планки по 4 гигабайта Касательно бюджетного производителя под разгон, с этой ролью неплохо справляется память от Crucial Стоимость базовой планки которой в среднем где-то 2700 рублей И они без проблем берут частоту в 2933 МГц а если повезет, то и все 3200 Чего более чем достаточно для нашего простенького райзена Что касается накопителя, тут выбор уже интереснее Жесткие диски на 1 терабайт стоят в среднем 2800 рублей И за эти же деньги можно взять SSD-шку Kingston на 240 гигабайт Выбор, естественно, за вами Но, как по мне, вначале лучше купить SSD А уже со временем докупить жесткий диск, если вдруг вам не хватит памяти все-таки 240 гигов это не так уж и мало Как минимум под несколько основных игр, софт и операционку этого хватит на первое время Но если вам требуется больше памяти, тогда конечно нужно остановиться на жестком диске Остается выбрать только корпус и блок питания, где в случае с первым все более чем просто. Берем самый дешевый Accord или Link World. Что-то более симпатичное, распиаренное и серьезное покупать просто нет смысла под нашу сборку. Лучше оставить чуть больше запаса бюджета на блок питания. На что-то более-менее качественное со всеми защитами нам не хватает денег, ведь там нужно не менее 4000 рублей. И это конечно печально Но в целом мы же остановились на обычной 1050 Которой нужно совсем немного питания И тут подойдет вполне себе неплохой Достаточно надежный 400 ваттный Хипро Этот производитель зачастую не заморачивается С красивыми проводками и покрашенным корпусом Да, блок питания выглядит более чем просто Но и за свою стоимость в 1800 рублей Большего ожидать не стоит Как минимум его точно хватит под нашу сборку и даже в случае перехода На какой-нибудь 1060 Все должно работать без проблем В итоге сборка получилась В районе 31 тысячи рублей И в принципе у нас получился Совсем неплохой ПК для Полноценного Full HD гейминга Да, возможностей по апгрейду У нас толком-то и нет Материнская плата не поддерживает разгон Да и цепи питания там совсем Не такие, чтобы ставить 95 ватные Райзены. Если захотите добавить Оперативку, придется куда-нибудь девать от Одну из планок И поэтому единственное логичное решение это со временем покупка жесткого диска в дополнение к SSD или же наоборот если вы остановились на жестком. В любом случае на сегодняшний день вам хватит 30 тысяч рублей чтобы собрать ПК и играть в новинки при Full HD разрешении. А уже со временем если захотите можно будет продать 1050 и немного добавив приобрести RX 570 или же 1080. 60. А пока, если у вас был такой бюджет и вы планировали собирать подобные компьютеры, то вот вам неплохой совет. Спасибо всем за просмотр. С вами был Комиш. Подписывайтесь на мой компьютер. Удачи и до новых встреч.